Чё ты так орешь, как Я гикопа... Гикопа...потан! Я гикопа...потан! Уступи! Ой, КЖ ты сможешь сделать. Аха, а. Вечный мне прыжок веры. ООООООООХ ВААААААААА. Ну ладно, давай! Пожалуйста... Пятнадцать секунд, четырнадцать, тринадцать ну я не успею, короче, ладно, сейчас подожди, подожди, прыжок Веры, сейчас. да не торопи меня, ладно, ладно, царю сам маршет, когда ему прыгнуть, я секас, поняла, да, конечно, да, овечка секас, с бровью которой, Брови, да. С такими длинными бровищами. С бровями. <свят> это называется наращивание. Так заткнись. Не, как бы тоже брови такие. Бла, а... тут это охрень. как ее перепрыгнуть? А... А! Вообще все просто. Смотри, ты можешь перепрыгнуть. Так. все, все, все. Молодец. <свят> да. Я учусь на глазах. А, ты хотя это знаешь? Помнишь? Вообще-то не так он делается. Я знаю, я уже поняла. Прыжок Вера, как ты его сделала, бля? Я вообще не верю в ничего. Я... Подари мне вип. Какой вип? Что еще за вип? Вип статус подари Какой статус? Уродина, подари мне жизнь. Что за вип? Вип! Какой вип? Вип статус! Тут в Трансформайсе нет такого випа Плохие у нас есть У нас есть Супер вип статус Блин, Я, короче, лах Но надо было сразу умирать Я ты не смотришь мои видео, а? Ты, поганка. Mm -mm. Поганка. Mm -mm. То есть... Ты не смотришь мои видео, да? Mm -mm. Не смотришь. Mm -mm. Я запуталась. Mm -mm. Так не ты смотришь или см... не смотришь? Фу. Не смотришь, ясно ясно. Я убью тебя и зарежу тебя Но... на кусочки, ты барашка со скунцевой шляпой. Йоу, йоу, йоу, йоу. Охохо. Ты там что, яблоки ешь? Угу. Куда ты ушла? В, в, на, на майс. Зачем? Там не лагает. А у меня там лагает пипец. Ты лучше скачай клиента на трансформацию. Не будет тебя лагать. <связь> 100% Нет, 100% майс... не будет лагать. Намайсе у меня. Давай хотя... качай, <связь> либо я и зарежу твою овцу. Ну что ж, на этом все. С вами была Даня и злая сказка. Всем удачи и всем бобра! Пока, пока. Пока. Огурчики соленые. И уааа, джин джин джин джин джин джин джин